Дамы и господа, здрасте, меня зовут Илья, и у меня проблема. Я до недавнего времени был таким хэви-юзером больших айфонов. iPhone 6 Plus, вот самый первый большой iPhone, самый, кстати, неудачный, и вплоть до iPhone 12 Pro Max. А вот с выходом 13-го поколения я решил попробовать, что же это такое крохотный iPhone. И знаете что? Передо мной открылся целый новый мир новых возможностей. Таких, как, например, использование смартфона Одной рукой, без боязни его уронить. Это ж офигенно. И вот с этого момента начались мои поиски священного Граля андроид смартфона, который не будет по размерам с владимирскую область. Возможно, этот самый священный Граль находится как раз в этой коробке с циферкой 9. Потому что это не что иное, как Asus Zen 9. Дайте распаковывать. Короче, смотрите, у нас здесь смартфон, чехол, причем нифига себе какой чехол, это на моей памяти первый случай, когда я говорю, что комплектный чехол действительно стоит того, чтобы не выкинуть его сразу из окна, а брать и пользоваться. крепко кабель питания и, батюшки, 30-ваттный блок питания. Сейчас по моде 2022 года блоки питания вообще... Все перестали класть в комплект. Берите, к примеру, Asus. И сразу же скажу, что это не какой-то там спонсорский ролик. Эту трубку нам достали ребята из biggeek.ru. За что им большое спасибо. Всегда нас выручают с поиском новых устройств. Короче, мысль у меня такая. Вы мне даете буквально сейчас. за Дня 3-4 я сюда вставляю свою симку. Хожу с этой трубкой как с основной. И возвращаюсь к вам с каким-то взвешенным мнением об Asus Zenfone 9. И заодно еще забегу к прихмахе. Ага. Собственно, внутри у нас флагманская система на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Вот такое вот непростое название. Это 4-нанометровый 8-ядерный сок с огромным запасом мощности и, что главное, толковой системой пассивного охлаждения. Экран на 5,9 дюйма, супер амолет со всеми нужными фичами типа HDR10+, и развертки в 120 Гц. Хороший экран, только вот почему во флагманской трубке оставили несимметричный подбородок снизу... Вот это вопрос. Сзади два здоровенных объектива. Основная камера на 50 мегапикселей с весьма продвинутой системой стабилизации, которую ASUS называет гимболом, и свершерик на 12 мегапикселей. Автофокус есть на всех трех камерах, на фронталке в том числе. На основную камеру можно снимать видео аж в 8 к при 24 кадрах в секунду, что звучит круто, но правда не очень понятно, где это вообще все смотреть. Батарея внутри на 4400 мАч держится очень уверенно в течение дня. А лучше, чем мой годовал iPhone 13 Pro, это точно. Памяти в моей версии 8-128 гигов, есть сканер отпечатка пальцев в кнопке питания, быстрая зарядка до 30 ватт, влагозащита IP68, NFC, практически чистый Android 12, хорошие стереодинамики, но при этом нет беспроводной зарядки и телефон камеры Вот это странное упущение, которое не ожидаешь увидеть во флагмане. К парикмахеру я все-таки успел сходить, смог, да, записался. Вот, смотрите, вот тут вот волос поменьше стал. Тем не менее, <сíban> <сíban> друзья мои, я рад вам сообщить, что этот ролик, как и многие другие на канале, выходит при поддержке нашей, отечественной компании Selectel. Это независимая IT-компания, ведущий провайдер IT-инфраструктуры и облаков в России. Облачные и выделенные серверы. Облачные базы данных, объектное хранилище и ML-платформа – это далеко не полный список доступных продуктов. Сервисы провайдера позволяют выстроить оптимальную инфраструктуру для стабильной работы бизнеса любого масштаба и сложности – от интернет-магазина до крупного банка. А единая панель управления всеми продуктами делает процесс создания инфраструктуры еще удобнее. SelectL разрабатывает собственную облачную платформу, постоянно совершенствует существующие продукты и выпускает новые, чтобы максимально соответствовать задачам рынка И все это дает вполне себе насязаемый результат. Среди клиентов Selectella такие компании, как X5 Group, VK, Нетология, 2GIS и еще 23 тысячи клиентов. Это было во-первых. А во-вторых, компания стабильно растет и традиционно занимает лидирующие места в индустриальных рейтингах. В-третьих, у Selectella большие планы по развитию и масштабированию бизнеса. В сентябре 2022 года, то есть в этом месяце, компания собирается разместить облигации на московской бирже. А привлеченные средства пойдут на улучшение собственных дата-центров, развитие существующих продуктов и создание новых. Если заинтересовались Selectel, то в описании есть ссылка, на экране есть QR-код, сканируйте и узнавайте о компании больше и подробнее. А мы переходим вот к нашему сегодняшнему пациенту, Asus Zenfone 9. Я с ним ходил 4 дня, прям вот там симка моя основная стоит, есть чем поделиться. Не, но все-таки отрадно видеть, что хоть кто-то в этом мире в двадцать втором году делает телефоны, которые помещаются в одну ладошку. Не сказать, что у меня там ладошки какие-то крохные, вполне стандартные, но когда у тебя телефон такого размера, что ты пальцем вообще никуда не достаешь, это неправильно. И вот таких, как Asus Zenfone 9, на самом деле на рынке-то немного. Ну, вспомнить Galaxy S22 и, наверное, Xiaomi 12. Все, остальные это такие лопаты, к ним просто вот черенок приделываешь, и можно землю копать. А этим нельзя, неудобно, маленькие слишком. Но в отличие от того же S22 или Xiaomi 12, здесь у нас практически чистый Android с минимальными вкраплениями от производителя. Вот такие, как, например, двойной этап по спинке смартфона, и у меня вот включается фонарик. Да-да-да, это мы уже давно видели в айфоне, ну вот в Asus тоже есть. Работает, кстати, довольно неплохо. Или вот, смотрите. Здесь, на правом торце, у нас кнопка блокировки. И в ней же находится сканер отпечатка пальцев. Это офигенно удобно, но более того, Asus добавил в этот сканер отпечатков пальцев еще и возможность свайпов. Хоба! И открывается шторка уведомлений. Хоба, она раскрывается еще больше. Это вот не супер, конечно, необходимая вещь. И периодически у меня случаются такие фантомные свайпы, когда ты вот этой частью ладони там что-то себе открываешь, закрываешь. Но опять же... Они это сделали, и это довольно прикольная фича. Ну или вот панелька быстрого доступа к приложениям, которые вы хотите использовать чаще всего. Ну, такое было в Samsung, если мне не изменяет память, наверное, чуть ли не с Galaxy S3, то есть типа лет 10 как уже. Но здесь эти приложения, вот смотрите, я открываю, например, Яндекс музыку, и она открывается в окне. То есть у нас довольно компактные телефоны, и здесь у нас есть возможность запускать приложения в окошке. И более того, их можно свернуть вот в такой аккуратненький кружочек, который можно ввозить по экрану тудым-сюдым и возвращаться к этому приложению, когда оно будет нужно. Ну, а про дизайн, наверное, говорить смысла большого нет, потому что эта тема такая сугубо субъективная. Для кого-то эталон дизайна — это, например, iPhone 13 Pro, для кого-то какой-то другой смартфон тут... Исключительно личные предпочтения. С точки зрения сборки, ну, никаких вопросов нет. С точки зрения используемых материалов, да тоже все хорошо. Сзади приятный шуршавый пластик, то есть он действительно тактильно приятен. Алюминиевая рамка и экран закрыт стеклом Gorilla Glass Victus. Достаточно крепкая и устойчивая к коцкам и царапкам. Очень классно, что не стали все-таки наворачивать какие-то свои собственные оболочки и прочее. Добавили вот эти фишки, о которых я говорил. Несколько приложений типа Netflix а предусматривали. Установленных, и в итоге это получается абсолютно чистый Android 12 со всеми его полезными или не очень фичами. По крайней мере, он выглядит так внутри, как задумывала Google. Это для меня большой плюс, потому что сторонние оболочки я, честно говоря, не могу никак полюбить ни One UI, ни MIUI, ни какие-нибудь еще ColorOS и другие UI. Здесь чистый гугловый Android. Вот за это респект. Знаете, вот очень приятно удивил Snapdragon 8 Plus Gen 1. На контрасте с горячим 8.8.8 эта система на чипе ведет себя значительно приличнее. Во-первых, девятый Zenfone быстрый. Понятное дело, сейчас в принципе любой смартфон довольно быстрый, особенно если речь идет о среднем и высоком бюджете. Так что приложенки открываются быстро, списки проматываются в 120 Гц плавно, и прыгать между приложениями удобно. По крайней мере, я не ловил себя на мысли, что что-то вот тут как-то вот как -то все медленно И можно было бы, вот, знаете, как-то вот побыстрее Не, все быстро, пользоваться приятно во-вторых, он довольно неплохо справляется с нагрузкой. Высокая мощность системы на чипе ведет к обильному выделению тепла, что в свою очередь вызывает снижение частоты ЦПУ, что на практике выливается в банальные тормоза и снижение производительности. Мои потные забеги в Call of Duty Mobile, которые, допустим, iPhone заставляли снижать яркость уже минут через 15-20, тут на производительности не сказывались вообще никак. Ну то есть, если играть час, два, три подряд, возможно, фреймрейт бы и упал с 60, но Тут сорян, я просто сам столько не могу. Хорошие катки по полчаса, минут 40. Трубка выдерживает вообще без напряга, и судя по встроенному оверлею Game Genie, температура ни разу не перешагнула отметку в 43 градуса, а количество кадров в секунду было стабильно на 60. Да впрочем и 20 минутный тротлинг тест подтверждает что и система рассеивания тепла эффективная и 4 нанометровый техпроцесс тоже свой вклад вносит зенфон может этой мощью распоряжаться и не потухнуть спустя 10 минут. Отсутствие сзади объектива с оптическим зумом отчасти решается двухкратным цифровым увеличением. Основной модуль, с которого, собственно, и происходит кроп, на 50 мегапикселей. Тут пространство для маневра есть. Хотя, в любом случае, оптический зум на флагмане — это то, что ты ожидаешь увидеть, ну, при любом раскладе. Тут Иисус решил сэкономить и обойтись цифровым кропом. И зря. Если на телефоне это еще можно как-то смотреть, то на большом экране результат таких кропов откровенно средний. С другой стороны, основную камеру оснастили весьма интересной системой стабилизации. Не просто оптика плюс цифра, а встроили целый, как говорит производитель, аж 6-осевой стабилизатор. И эффект от него, впрочем, заметный. Видео получаются плавными, а для фото это полезно более длинными выдержками без шевеленки в кадре. Так называемый парящий мост в заряде. В первый раз оказался здесь специально для того, чтобы попробовать видеосъемку. Ну и в принципе, то, как снимает фотокамера в замфоне 9. С нами Грант, который как раз снимает то, как я снимаю, это просто тестовый пример видео. И оно нам интересно по одной простой причине. Здесь, как будто бы, гимбальная стабилизация. То есть, вот я сейчас иду, и картинка должна быть. Максимально ровный и плавный Я по традиции не стараюсь как-то гасить колебания движений и прочее Я просто иду, как шел бы без телефона Вот поднимаюсь по лесенке И в целом, знаете, то, что я вижу на экране С точки зрения плавности картинки Меня устраивает более чем А вот с точки зрения HDR -а в картинке Есть вопросики, ну вот, прямо вот к этому Это выглядит странно Впрочем же, у нас здесь есть и ширик, и определенные лаги почему-то в видео появляются в самом начале съемки, такая есть особенность. Сверширик довольно неплох, и причем, смотрите, он автофокусный, это моя ладошка, это плитка, это моя ладошка... Это плитка, все работает прекрасно И на фронталке тоже есть автофокус Все камеры у нас способны писать 4К30 Грант все еще с нами Но здесь уже, конечно, такой козырной стабилизации, как на основной камере Нет, вот вы видите, при моем шаге все-таки немножко дергаются края кадра Но в целом, кто же снимает видео на фронталку? Все используют ее исключительно для фоточек себя любимых так что вот таким образом поступим. Качество видеозаписи я ставлю на ваш суд. А у нас тут начинает накрапывать дождик, и очень хочется попасть обратно на парковку, откуда мы пришли. Еще раз вам покажу пример видеозаписи и уровень стабилизации, который обеспечивает этот гимбльный стаб. Это действительно, довольно внушительно. Смотрите, сейчас покажу вам главное, наверное, преимущество Android и передавец. Берем парковочный билетик, вставляем его. Держу. Нет ответа от сервера, возьмите билет. Ага. Так, вставляем билетик, ждем. К оплате 250 рублей. Я беру смартфон. Просто вот так вот его прикладываю. У мне снимается 250 рублей, и парковка оплачена. И никаких кармашков с картами, вот этого вот, всего, как на айфоне Просто приложил и оплатил Уж эти артефакты древних, более развитых цивилизаций! Как же это круто! Но есть один нюанс Иногда оплата не проходит И вот об этом мы узнали как раз на выезде, потому что Как будто бы телефон сказал, что все прошло, но шлагбаум решил иначе Поэтому все-таки кармашки, карты, вот это все Сейчас по новой будем оплачивать Да! Вот таким образом у нас получилось два чека за парковку. Один, который не случился, и второй, вот, по которому мы сейчас выехали. К сожалению, такое бывает, но все-таки кофе бесконтактно, телефоном, сегодня мы смогли оплатить. Ну, а с парковкой, ну, что ж. Короче, давайте потихонечку как-то закругляться и подводить какой-то итог уже, наконец. Я понимаю, ролик получился в таком достаточно позитивном ключе, но это объяснимо. Потому что смартфон мне действительно искренне понравился. Мне не понравилось только то, что здесь почему-то пожадничали на телефотокамеру. В любом флагмане, а Asus заявляет ZenFone 9 именно как флагман, как конкурент тем же S22. Алло? <звы> <звы> Но вот это был, кстати, к вопросу о том, что действительно здесь стоит моя симка, и мне сейчас звонила доставка. На секундочку покажу, чем мне доставили, раз уж такое дело. Это санитайзер Зелинский и Розен. Это санитайзеры такие парфюмерные, пахнут прекрасно. Здесь у нас розмарин, лимон и нероли. Я даже не знаю, что это такое, но пахнет просто прекрасно. Вернемся нашему замфону. Так вот, уж коль скоро Asus э, заставляет нас верить в то, что это действительно флагман, который будет конкурировать и с айфонами, и с Galaxy S22, и с прочими дорогими смартфонами из флагманских линеек разных брендов, то почему здесь нет беспроводной зарядки? Я привык заряжать iPhone беспроводной зарядкой. MagSafe, чпок, примагнитилось, заряжается удобно. Или телефотомодуль. Я привык, что я нажимаю на айфоне на X3, и у меня кроп с основной камеры. Кого я пытаюсь обмануть? Но в любом случае, ты ждешь в смартфоне такого ценового сегмента оптический зум. Здесь его нет. Но зато вот есть 3,5-миллиметровый джек, что вы подключали свои древние проводные наушники. Вот это, кстати, странный размен. Я бы отказался от джека в пользу, ну, либо беспроводной зарядки, либо или фотомодули. Ну, джек-то мне нафига? Сейчас все слушают музыку без проводов. Ну, в конце-то концов, ASUS, ну, вы чё? Или вот, например, давайте на нижний тарец глянем. У меня тут тоже есть небольшой вопросик. Смотрите, у нас здесь динамик, USB-C, риски антенн и сим-трей. Сим-лоток, куда вставляется наносим-карта. Так вот, дырочка, чтобы извлечь этот сим-лоток, она с одной стороны. А с другой стороны прямо в нескольких миллиметрах микрофон. Нельзя эргономически размещать микрофон, такую же дырочку, как дырочка для извлечения симлатка, рядом с сим-лотком, потому что кто-нибудь обязательно туда ткнет и останется без сетки в микрофоне, а то может быть и без микрофона вовсе. Это преступление. Я считаю, что это просто преступление. Так вот, я к чему веду. Zenfone 9 это действительно вариант, который стоит рассматривать, если вы ищете компактный Android смартфон и готовы пожертвовать и беспроводной зарядкой, и телефотомодулем. потому что удобство использования, оно чаще всего значительно важнее, чем вот эти две опции, которые я назвал. Если же для вас размер не столь важен, или же вы, наоборот, хотите что-то побольше, то, понятное дело, ZenFone вам вообще не нужен, не надо на него смотреть, выберите себе какой-нибудь, ну, я не знаю, Nothing Phone, хотя там тоже зум модуля нет, но он хотя бы стоит значительно дешевле. Ну, либо же что-то большое, типа там Galaxy S22 Ultra. Но правда, и подороже будет. Короче, вариантов среди Android-смартфонов великое множество. И это действительно достойные варианты. Но вот таких, чтобы помещались в одну руку, без каких-либо проблем и странаний, вот таких вариантов очень мало. И, к сожалению, есть такое ощущение, что будет еще меньше. На этом у меня все. Мне понравилось. Это действительно хороший смартфон. Быстрый, Довольно надежный в плане того, что он не теряет свою производительность под нагрузкой и держит батарейку хорошо, что, опять же, для компактных смартфонов большая редкость. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх и заглядывайте ко мне в телегу. Увидимся с вами скоро. Пока.